Добрый день всем! Сегодня я вам покажу свою покупочку с сайта Wildberries, и это кроссовки Кросби. Как вы уже знаете, в связи со сложившейся политической ситуацией в нашей стране, сайт Nike.com ограничил доставку и покупку товаров для российских пользователей. Поэтому, конечно же, приходилось искать аналоги. И желательно качественного уровня честно скажу посетив магазин спортмастер я не увидела а, нормальные качественные кроссовки в том числе компании nike то есть это какая-то непонятная а, тема с этими кроссовками поэтому даже обсуждать я их не буду тема сегодняшнего видео это Покупка и распаковка кроссовочек от компании Кросби. Ну, конечно же, коробка, как вы понимаете, пришла уже такая. То есть, здесь уже никаких нареканий к поставщику. Нет, главное, что кроссовки пришли целыми и невредимыми. И давайте посмотрим. Ранее я а, покупала у этой компании а, кеды а, из хлопка. То есть это очень хорошие кедики такого нежно-пастельно-розового цвета ссылочку на распаковку этих кед я вам тоже кину здесь в этом видео можете посмотреть эти кроссовки я купила с огромной скидкой. Они были что-то в районе 2500 рублей, по-моему, если я не ошибаюсь. И давайте же посмотрим. Что самое главное плюсовое в этих кроссовочках. Конечно же, это удобство. То есть, мне нравится, что здесь, вот в этой части ноги, достаточно широкое поле. Они для меня как тапочки. То есть, я искала такие кроссовки, да, в которые вот можно... Вступить, скажем так, да, одеть и чувствовать себя как в таких легких тапочках. И, соответственно, чтобы у меня нигде не стягивало ногу, ни в какой части. Здесь вы можете видеть, сейчас я, наверное, уберу эту коробку, чтобы она нам не мешала. Хотя, не знаю, может быть, я оставлю. Давайте сейчас уберем. Так, ну, самое главное, цвет у этих кроссовочек, конечно же, беленький с вкраплениями сероватого. Сейчас я вытащу. Ну, вы можете видеть, там есть небольшое пятно, скорее всего, это от клея. Ну, и, соответственно, вы можете видеть размер. Конечно, по своим характеристикам Сейчас постараюсь показать. Я все-таки люблю всегда показывать а, ткань обуви, потому что для меня это очень важно. Возможно, и для тех, кто ищет свою обувь качественную, тоже будет это все полезно. Но вы можете видеть, да, что здесь идет склейка подошва такая обычная не прорезиненная Ну и здесь вы можете видеть шнуровку в принципе вид сзади у этих кроссовок тоже неплохой то есть для меня очень важно было именно сама пяточка как это будет выглядеть что-то подобное я искал опять же повторюсь как в предыдущих кроссовках nike которые у меня были вот кстати говоря здесь написано что 2000 2022 года то есть я так понимаю что это модель именно этого года но ну, не знаю вот такой вот значок кросби честно говоря не знаю я первый раз его вижу но может быть это какая-то новинка может быть ребрендинг произошел и э, самое главное конечно это пяточка как я вот повторюсь в принципе, здесь прям супер-пупер, какого-то нововведения в кроссах нет, бустера никакого нет. Вот такая вот ткань, то есть, ну, как вы можете видеть, вот, ну, обычная, да, что сказать. Единственное, из-за чего я переживаю, конечно, это то, что они могут очень быстро, как вы понимаете, стать черными. И тут, конечно, меня терзает сомнения потому что вот из этой ткани это какая-то очень плотная сеточка я не знаю как ее выводить но ну, в принципе конечно можно почитать посмотреть но как вы можете видеть то есть нет такого до да, что я вот нажимаю допустим и именно в одной точке идет э, прогиб то есть вы понимаете что это вот такая вот ткань ну я не могу сказать, что она некачественная, наверное, в своем роде для этих кроссовок она неплохая, но а, другого выбора не было. В принципе, кроссовки стильные, у них еще там есть вторая цветовая гамма. Если кто успеет, может ее также а, заказать. Вот, в принципе, а, кроссовки неплохие, еще раз повторюсь. Я их взяла. Да, и самое главное, кстати, вот забыла вам показать а, саму подошву. Сама подошва выглядит вот таким вот образом. То есть вы можете видеть рельеф. Даже э, вы видите, как с, э, с краев да, идет, идет небольшая такая впуклость в середину самого кроссовочка. В принципе, конечно же, они будут скользить. Это однозначно вот не знаю как в дождь но в принципе у меня похожие кроссовки вот с такой же вот подошва есть от фирмы demix не знаю по-моему я не делала распаковку вот но в принципе неплохие на вид не знаю я думаю что они один год даже может быть полтора года вполне себе проживут вот, так что, в принципе, аналоги, конечно же, можно найти. Жаль, конечно, что нельзя приобрести э, обувь той фирмы, к которой мы привыкли. Э, я думаю, что я не одна такая. Думаю, что найдутся люди, кто меня в этом плане поддержит. Но, в принципе, выбирая между, еще раз, кроссовками в магазине Sportmaster и другими фирмами, все-таки склоняюсь я к другим фирмам. Думала я, конечно, про AliExpress, но, опять же, мне нужны кроссовочки именно на лето. Легкие, как тапочки. И не было просто банально времени сидеть, выбирать, потому что там очень большой выбор. И опять же качество может быть не всегда таким каким его описывают э продав продавец вот так что вот такие вот обычные кроссовки в принципе за две с половиной тысячи я считаю что конечно это неплохо неплохой такой вариант но конечно же повторюсь что надеюсь что в ближайшее время Ситуация как-то вообще решится, и мы вернемся к привычной жизни, к возможности заказывать обувь, к которой мы, опять же, привыкли. Либо, возможно, наш российский производитель, допустим, как вот компания Moffberg, кстати говоря. Кто знает, это тоже компания, которая делает натуральную обувь кожаную и на российском рынке, и у них очень много поклонников. Вот. Либо это будет Франческо Донни тоже, да, неплохая обувь. Может быть, что-то и они придумают, что-то интересное и удобное именно для спортсменов и по средней а, цене то есть и никто не говорит про бюджетную цену речь идет про среднюю цену а, можно даже в районе там 5000 рублей но это должно быть что-то очень хорошее да это должно быть качественная, а, легко дышащие а, сеточка желательно с бустером и а вообще чтобы ноге было комфортно вот. Ну что же очень много слов я сегодня э, наговорила вам про и кроссовочки и про э, воспоминания о кроссовках Nike, конечно. Вот Так что вот такая вот распаковочка. Если будут какие- то вопросы, обращайтесь. Всем хорошего дня. Всем пока пока!